Здравствуйте, дорогие друзья! Интервью с Женей все-таки состоится, и первый вопрос, который я хочу ей задать Жене, расскажи, пожалуйста, по какой причине ты путешествуешь с маленьким ребенком? Почему я путешествую с ребенком? Потому что я сама, как бы я протроевал, я сама вся про путешествие. До, до Нины, до появления Нины, я была, наверное, в 45 странах, включая там, два раза в Непале, Бирма, трекинг в Пакистане. Поэтому, ну, собственно, когда я была беременна, я три месяца провела в Мексике и проехала ее там вдоль поперек, гладила китов. Поэтому, когда родилась дочь, я поняла, что если я не буду путешествовать, это буду не я. И когда я была пять месяцев, мы уехали ну, зимовать в Дахап, и даже как бы на этой зимовке мы съездили в Орданию. Вот, и да, мне было страшно с ней ехать первый раз, ну как же, как бы а вдруг что-то случилось, но когда мы поехали в Орданию, мне кажется, то ну, на 4 или на 5 дней, там я уже не помню, а -а -а. уехали ну, мы ехали из Египта, все ну, было круто. Мы приехали в Петру, я два дня с ней там была в Петре, а когда мы стали возвращаться обратно, в Акабе я прошла паспортный контроль, потому что нужно было сесть в Акабе на паром и приплыть в Египет обратно. В Акабе я прошла паспортный контроль, меня штамповали, это значит, что обратно как бы в город я уже выйти не могла, я как будто перешла границу. Вот, а на Красном море был шторм, и на паром не сажали. Как бы в этом Акабском порту я была единственная белая женщина с ребенком, все остальные были мусульманские паломники и змейки. Поэтому первую ночь с Нина, я переночевала в мечети на полу, на женском отделении, там были ковры, все было прекрасно. Вторую ночь я переночевала, опять же, 7-месячная Нина на пароме, потому что паром, как бы, он в идеале идет 3 часа, но он не мог причалить в Нувей, в египетское из-за сильного ветра. И, как бы, он опять отошел от берега и сказал, что, капитан сказал, что да, мы еще раз пере... мы будем ночевать на пароме. Вот, в сидячих креслах среди паломников и змейки на пароме закончилась еда, у меня закончились паспро... памперсы, ну, то есть, и еду мне нашли и памперс принесли. И, в принципе, наверное, после этого <смех> мне уже... Нет, есть, конечно, чего бояться, <смех> но особо ну, ничего не... Ну, мало, что меня может действительно испугать. Ну, и я 10 лет или больше работала в туризме, то есть я немного понимаю там всю эту кухню, как летают самолеты, как бронируют отели, поэтому нет там ну, какого-то ужаса, что что же я буду делать с ребенком, если... Лишь страховка была хорошая, деньги были, а все остальное. Да, поэтому, когда родилась Нина, <связывая> я продолжила свой привычный образ жизни, чтобы оставаться в себе. Чтобы быть как бы, счастливым человеком. Если я счастливый человек, то значит я счастливая и довольная мать. Мне кажется, это важно. Следующий вопрос. Женя, скажи, пожалуйста, как путешествовать с младенцем? И вообще, как было организовано питание Нины, когда она была совсем маленькой? С младенцем путешествовать очень просто. Я всем советую путешествовать с младенцами, пока их можно примотать к себе, куда-то посадить, и они никуда не хотят. Это очень удобно поэтому мое, ну то есть когда я зимовала в Го я поехала в Индии я поехала по Индии, поехала в Варанаси и потом еще Джайпур, Дайпур, Дели и Агра и как раз с расчетом на то, что пока Нина сидит в переноске, я хотя бы все посмотрю и я не буду так переживать как бы что она трогает и что она облизывает, что ее можно просто посадить и она там будет сидеть то есть да, ну все по-разному там у кого-то дети до года сидят спокойно, у кого-то до двух, но пока они их можно посадить в рюкзачок там куда-то и, и, и ходить и смотреть самой, оставаться еще самой собой, да, и всем советую путешествовать, если есть такая потребность, конечно. Следующий интересный вопрос. Разные страны. Разная кухня, естественно, разные вкусовые предпочтения. Как вы приспосабливались к питанию в разных странах или есть какие-то лайфхаки? Как было организовано питание, как я сейчас организовываю питание, то есть да, кухни везде, конечно, разные, но везде есть и вечная классика, то есть везде можно попросить приготовить просто рис, просто, просто спагетти без соуса, везде есть какие-то лепешки, везде есть фрукты, везде есть бананы классические, везде есть яблоки. То есть я считаю, что, конечно, три месяца, наверное, вот постоянно так питаться невозможно, а когда это путешествие, ну, три месяца ты так и не перемещаешься обычно с ребенком, чтобы там каждый день что-то новое. Но вот все равно где-то оседаешь, и тогда готовишь сам. А если это чисто путешествие, тогда вечная классика. Пицца, макароны, кебабы. Ну, у меня дочь, в принципе, достаточно всеядна, поэтому я не очень... Я не очень пары что ли, о а сбалансированном питании. О том, что должно быть непременно первое, второе компот. Так как бы слава богу. Женя, очень интересно теперь узнать про самое длинное твое путешествие с Ниной и с одним рюкзаком. Расскажи, пожалуйста. Ну, дольше всего я зимовала в Индии, наверное, месяцев шесть. Ну, там был не один рюкзак, потому что я знала, что я еду на полгода, что я там сниму дом, поэтому я взяла все, что видела и прихватила мультиварку. Вот, но это зимовка, это совершенно другой формат. А позапрошлом году, да, я путешествовала три месяца с одним рюкзаком, и это все отягчалось тем, что у меня был и пляж. В программе э, и лето, и у меня был еще трекинг Швейцарии и во Франции, то есть это были там какие-то высоты, смотровые площадки 300 тысяч метров, это был снег, поэтому нужны были теплые вещи и теплая обувь. Да, я упихалась в один рюкзак, ну, у меня рюкзак 50 литров плюс клапан, и, во-первых, я вылетала в трекинговых ботинках, Ниня купила трекинговые ботинки уже во Франции, Теплые вещи, у меня достаточно легкий пуховик из Юникло, ну, то есть, там, либо с соли его можно как-то упихать в мешочек и засунуть, и что-то, что-то я докупала на месте, а что-то я беру специально как бы, с, э, с тем расчетом, что я выброшу. Ну, то есть я смотрю, там, я беру какие-то кофточки летние, я ну, как бы, понимаю, что половину из них там я могу оставить, потому что она из них там на будущий год вырастет. Что-то я докуплю. То есть я же, ну, не в пустыне то а еду везде магазины, везде есть все. И покупаешь что, и с собой везешь только качественный обувь, если речь идет о трекинг, теплую одежду, а все остальное можно купить. Ну и аптечка у меня небольшая, то есть только на, ну, как, аптечка у меня на то, чтобы снять острые симптомы если что-то приключилось ночью, и сам, как бы аптека далеко. Все остальное, то по-любому по это будет по назначению врача, и в аптеке будут какие-то другие местные лекарства. Но у меня и у Нины пока нет каких-то хронических болезней чтобы с собой все это возить. Поэтому, да, достаточно дорожные аптечки на высокую температуру, упал, расшибся и острое отравление. А, да, все остальное уже по назначению врача на месте. Женя, расскажи, пожалуйста, что самое необходимое ты берешь для себя и для дочери, и чем ты руководствуешься? У нас тут вот еще звезда ютуба. Что я беру самое необходимое для себя и для дочери. Ой, ну, наверное, чтобы нам было комфортно прожить там без магазина и без стиральной машинки первые там три или четыре дня. Ну, это самое главное. Ну, то есть я всегда беру компьютер. У меня с собой ноутбук, потому что я работаю, У меня с собой фотоаппарат, потому что я снимаю. У нее с собой планшет, потому что в переездах проще всего занимать ее планшетом. Ну, а как самое необходимое? Ну, одежда самая необходимое, там, на тепло и на холод. Может, у нас у всех разные понятия необходимости? Ну, про аптечку я уже сказала, что аптечка, там, какие-то острые случаи. А все остальное, в моем понимании, ну, как бы, не необходимо. То есть даже если это одежда с пятном, и мы надеваем вот четвертый день подряд, ну, все равно это, ну, как бы, не вопрос жизни и смерти. но ну, такого и не бывает. Поэтому, как бы, то есть я обычно собираюсь так, я выкладываю все то, что я хотела бы взять, а потом половину укладываю обратно. То есть это, ну, и ну, смотрю, конечно же, по температуре, куда я еду. Ну, вот, все, наверное, все. Женя, конечно, многих волнует вопрос про бюджет. Как его рассчитать? Существует мнение, что путешествовать, особенно с ребенком, это дорого. Как ты вписываешься? Итак, деньги. <смех> <смех> а, ну, Во-первых, путешествие, да, путешествие с ребенком – это не как-то мега дорого, оно особо ничем не отличается от путешествия со вторым взрослым, ну и ребенок есть меньше». Ну, единственное, конечно, что если раньше я путешествовала одна, и мне было достаточно одного билета на самолет и одноместного номера, то теперь у меня два билета на самолет и двухместный номер. Двухместный номер всегда дороже, чем одноместный. Все остальное, ну, пока ребенок маленький, там, и еду можно как-то на двоих брать. То есть, что это как-то глобально, что это в разы дороже, если ты уже купила авиабилеты, как бы это не будет, у меня это не в разы дороже, ну, вот, ну, парки, там какие-то развлечения бывают, но зато я там пью, например, меньше, ну, то есть, как бы это не ужас-ужас. Я не планирую, я не планирую бюджет, я, я, хочу зараб, я хочу заработать, я ставлю себе цель, как бы, чтобы у меня на момент отъезда была, как бы, некая сумма, она у меня получается. Счастье я зарабатываю. В прошлом году мне вернули долг, например. Летом я хотела поехать с сестрой, с детьми на пароме из, из, из, из Риги в Стагон, чтобы показать детям музей Астрид То есть я, я, это дари, я эту поездку решила подарить сестре. Нам нужны были две каюты, нам нужно было питание. Ну, то есть ну, нам нужен был пакет круиз на пароме. Но вот это стоит порядка 400 евро. Ну, у меня были деньги, да, я сказала, Маша, я тебе все это дарю, а через два дня мне пришел заказчик ровно на 400 евро. То есть ко как бы, мне пришла работа на 400 евро, которую я сделала, и вот получила. То есть в моем случае самое главное желание, то есть да, я как бы, очень захотеть, что я туда хочу. А потом оно все как-то получается, Приходит, ну, как бы, приходят большие заказы, там что-то еще случается, и у меня в результате ну, ть -ть -ть -ть -ть всегда получается, у меня всегда хватает денег на то, что я хочу, еще остается. При этом я работаю одна, у меня, ну, как бы, я выращу ребенка одна, у меня нет мужа, у меня нет бабушек и дедушек, ну то есть вот этого ничего нет. Я это делаю сама, но мне это очень хочется, очень важно, поэтому у меня получается. Может быть на что-то другое, там на норка и, ну как бы, у меня так не получится накопить, насобирать, на зарабатывать. А путешествие это моя жизнь. Два вопроса в одном. Женя, чем ты развлекаешь Нину в путешествиях, во что вы играете или не играете, как ты ее отвлекаешь, как ты ее успокаиваешь, и вообще, что делать с маленьким человеком, если она не сидит на месте? Чем развлекать ребенка в путешествии? Ну, это все, конечно, зависит от возраста. Сейчас мне не пять с половиной, наверное, в четыре года она стала моим полноценным попутчиком. То есть мы с ней о чем-то общаемся, что-то обсуждаем, и если я вовлечена, если путешественка, бы, если я вовлечена в нее, если мы с ней как бы вместе о чем-то там рассуждаем, что-то рассматриваем, то им не надо развлекать, я все устраивает, как бы она в контакте со мной. В три года это было сложнее, да, в три года. Переезд мой кадонинке был три года, это было прям очень сложно, потому что она была дико активна, там соображаловки еще немного. То есть ну, какие-то сказочки, чипсы на развитие мелкой моторики. Да, три года это вообще сложно по Я не знаю, как я это сделала. Вот, ну и когда в три года мы путешествовали по Доломитам, у меня там был равный рюкзак, как бы него не переноска такая мягкая, а большой равный рюкзак. И она там сидела, ей было интересно, ну то есть это был трекинг в Доломитах. Ну и мы там с ней о чем-то общались. Вот, то есть сейчас в самолетах в каких-то длинных переездах это планшет, потому что я, ну, как бы все зависит от моего ресурса, от моей вовлеченности. Если мне тоже хочется, если я уже устала перед самолетом, и сейчас я хочу просто сидеть и смотреть в окно, то это, конечно же, планшет. Вот, а так, есть какие-то игры, а теперь давай назовем как бы все, все зеленое, а теперь давай считать синяя машина, а с какой буквы начинается это слово, ну, и просто, ну, то есть... Просто Нина еще очень разговорчивая девочка, она может начать что-то там рассказывать, и можно прокатить, просто идти, как бы там слушать и слушать, и кивать, кивать, кивать здесь детям тоже интересно перемещаться, новый город. Помню в Синтре, в Португальской. То есть когда мы там шли смотреть какой-то дворец, я говорила, Нина, это будет дворец принцессы. А сейчас мы посмотрим, где у принцессы кроватка. Сейчас там мы еще что-то посмотрим. Ну, конечно, художественные музеи. Ну, то есть я с ней в прошлом году была в Вене на выставке Брейгеля, но это нужна была выставка Брейгеля, конечно же мне, поэтому она там где-то ползала. Да, я старал, ну как бы она это забила, ее ничем не развлекала, потому что это мое время и просто мне некуда ее дети ну, вот. как соотносятся силы пупочки твои как проходят путешествия что делать если она устала как ты выходишь из ситуации если она устала помощников у тебя нет она не хочет идти ты ее несешь или ты ее везешь или ты сидишь вместе с ней тоже очень интересует что делать если ребенок устал мне кажется, что дети... Ну, дети не то чтобы физически устают, им становится скучно. Ну, наверное, там после трех лет. То есть, если, например, ну, ребенок так носится, да, даже в том же детском саду, если за ним как бы все это повторять, то скорее сам ляжешь пластом. Поэтому у ребенка просто скучно как бы идти монотонно по дороге к отелю там, или гулять по городу, ну, потому что это у меня есть цель, что-то посмотреть. У ребенка нет такой цели. Вот, поэтому игра, ну, то есть, не знаю, ну, а теперь на пригонке, а теперь в догонялке. Теперь, ну то есть отвлекать, играть, забалтывать. Ну а так я, конечно, не носила до трех с половиной лет. Ну у меня во первых был равный рюкзак, то есть ну, у нас не был трек на гидроламитах, там э, вот ребенок э, этот равный рюкзак как бы чем устраивал, что ее хотя бы можно было запихать туда в опасных местах и не думать, что у нас сейчас откуда-то сверзится. Ну, вот. Э, ну а так общение, потому что у ребенка другая мотивация. Ей вовсе как бы, да, ее не приводит то, что интересует меня. Она вообще не понимает, как бы, зачем ей вот это все надо. Вот. У меня появился вопрос. Ты после первого вопроса сказала, что ты знаешь, как летают самолеты, как бронируются отели. А как летают самолеты? А как бронируются отели? Что нужно знать такого Эдикова? для того, чтобы не испытывать какого-то беспокойства в случае, если что-то отменилось, перенеслось и так далее что я знаю такого про самолеты я знаю, что если у тебя у меня один билет как бы со стыковкой, но этот билет на бланке одной авиакомпании, то есть я, я не сама взяла там, не знаю ЭЛАТ Вена Ранейром, а Вена Москва Аэрофлотом, то есть это не сама я такое скомпоновала, если меня там например Аэрофлот везет из ЭЛАТа в Москву как бы со стыковкой, то если кто-то где-то опоздал, то если Самолета позже вылетел. Если я опоздала на какой-то из сегментов, это проблема авиакомпании, и они мне должны как бы дальше пересаживать и как бы и предоставлять другие билеты, потому что это их проблема, потому что они мне дали опцию выписать такой билет. Но если ты сама скомпоновала вот такое, этот билет, это авиакомпания, этот билет, это авиакомпания, я думаю, что там за три часа все успею. Если я не успеваю, это проблема моя. Поэтому я стараюсь, ну, то есть я не делаю себе стыковки в три часа, ну, потому что не дай бог кто-то позже вылетит и все. Я знаю, что нужно регистрироваться на рейс заранее, чтобы если я приехала в аэропорту, никто мне не рассказал, что авербукинг как бы и на мне места закончились. Если я зарегистрировалась заранее, значит на мне места не закончились. Но если вдруг на мне закончились места, значит устраивать громкий скандал. Ну, как бы, если это вдруг авербукинг, ну, либо это мне положена компенсация, либо это мне вообще может никак не устроить, и пусть они там кого-то другого снимают с рейса. Ну, для этого нужно еще и в аэропорт, конечно, не последний являться. Ну, отели, опять же, как ну, клиент всегда прав. То есть, да, если там что-то как-то не так, если вдруг у меня нет номера, то качать права, скандалить, и чем громче, тем лучше. Но это как бы не, я по турпакетам не летаю, то есть это если самостоятельное путешествие. Ну, у Airbnb, если бронировать на Airbnb, у них можно выпросить скидку. То есть, когда мы с подругой путешествовали по Франции, и по Швейцарии, и когда начали бронировать в Швейцарии, там были такие цены, что ничего не оставалось, так просто писать ну, как бы на Airbnb, что, уважаемые, как бы мы готовы уважить, но за эти деньги еще никак невозможно. А вы можете нам как-нибудь скинуть? Ну, да, и нам скидывали. То есть, я там писала, что вот, как бы, за 200 евро я у вас поселюсь, там, а за 400 вообще никак невозможно. Ну, кто-то пошлет кто-то и скинет. Ну, то есть как-то так, ну, блин, ну, конечно же, у меня есть всегда деньги, ну, какие-то там какой-то НЗ, и если меня не поселили в отеле там или что-то еще, то есть я не буду ночевать на лавочке, и мне будет переночевать. И эта уверенность, как бы это знание, оно, ну, оно греет. Знаете, какой лично я еще сделала вывод из интервью с Женей? Надо меньше париться, <смех> не поверите. Надо меньше думать об условностях, о том, что нужно соблюдать, как быть я же матерью хорошей и доверять своим чувствам, своей любви, своему ребенку. Это очень важно. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы нас посмотрели. Я благодарю Женю за то, что она рассказала много интересных моментов. Я надеюсь, что вы смогли почерпать, почерпнуть <связать> отсюда много интересного и нового. Подпишитесь на Женю, следите за ней в Инстаграм, подпишитесь на ней в Фейсбук. Очень интересно ее читать. И задавайте ей вопросы, она вам расскажет, с удовольствием поделится. Пока!